Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будет нестандартное видео. Во-первых, потому что я сижу какого-то хера на улице, а во-вторых, мы будем смотреть Хейтеров, Хел Тай, Да, у меня все очень плохо и с языком, и с английским. Так, с чего бы начать? Ну, можно сказать, что я подумал, когда зашел впервые. Что это какая-то <къем> Группа про Рофлы Там чисто они пишут какие-то непонятные шутки Прикольчики Я думал, что они чисто издеваются Ради прикола такое бывает Что какой-то чувак пишет Это говно, дьявол, сатаны Но тут совсем Другой случай Я бы и не обращал внимания Если бы не их агрессивное поведение И их предъявы к самой игре Как бы а поведение у них очень крутое. Вот прямо очень. Кстати, меня очень повеселило вот э, комментарий, что один чувак сказал, что оскорбляет эта игра его веру нормаль... в нормальную стану. <с> Потому что станизм это наше все. Поняли? Ладно, чтобы избежать бана, надо что-то сказать крутое. Даже <связать> дети следите за своими сыновьями. Они даров вот там иногда шутят. Вот к чему приводят. И скидывают мем свитей. Хотя я его, наверное, неправильно называю. Я его, вообще, его хуй знаю. <связать> Эх, идет уже вторая минута, а я ничего толком и не сказал. Так, для <связать> На начала их посты. Посты очень офигенные, честно слово, даю даю 5, всем 5 я заходил в, это, в, в хейтеры Undertale и у них то же самое кстати, там хотя бы хоть какие-то рассказы, хейтеры это Хелтейкер. если я 20 раз не ошибся примите, пишите какие-нибудь рассказы рожачные, вот так было бы лучше когда вы хотите, чтобы кто-то присоединился к вам, нужно вести себя не агрессивно это раз Потому что это отпугивает А как-то переманивает на свою сторону Так что запомните совет А теперь переходим В обеих группах я заметил одни и те же как сказать аргументы Типа графика говно Играет малолетки А музыка говно Сюжет ни о чем Но они не знают самого важного Во первых сюжет Сюжет просто ахуен. Честное слов. Вот вы поймите Главный сюжет это тянки <смех> Но хули Мы же все знаем зачем мы здесь Собрались Конечно ради тянки Ладно Это они конечно там начинают Говорить что это все козники. Но ребят Тогда бы эта игра Не была бы такой популярной Sorry. Ладно начнем У меня есть три контраргумента Против хейтеров Первые тянки, второе, блинчики, третье, идите на. Ладно, на самом деле нельзя отвечать агрессии на агрессию, потому что я понял, что хейтеры это тролли, и как бы им только нужно, чтобы ты бомбанул. А вот после этого начинается боль. Я на языке боли. У меня твоя манера клоунская не впечатляет. Многие из них, у них, э, как сказать, их аргументы соответствуют аргументам хейтеров э, Undertale. В общем, они говорят, что инди-игры это говно, но это неправда. Я знаю много инди-игр, крутых, одни до... Э, ладно, не буду говорить про одного человека, которых обозревал. В общем, помню, крутая игра, ужастик какой-то был что-ли уже. Уж забывай, но я помню на него охеренный обзор, честное слово. Если честно, одному человеку делать игру, это очень муторно, долго, и тут надо быть настоящим супергероем. Так что, хотя не все индии игры крутые. Я, если честно, немного не понимаю, зачем одни обсирают других, что те играют в какие-то игры. Тут очень можно сказать, что вкусы разные, Да. Я сейчас пойду на эту поводу Но вкусы реально разные Вы можете играть в любые игры Кроме конечно Brawl Stars Понимаете, я такой человек И кроме пиратских игр И каких-нибудь зашкварных Вы можете играть в любое говнище И вас никто не будет осуждать Если вы не будете кричать об этом Игра вышла А теперь к теме Игра вышла всего месяц назад И вот они уже появились Начали обзывать, все инди-игры тоже обзывать, но те, кто... но те, кто делает аргументы, тоже немного неправы. Аргумент сделай сам, или ты не прошел, это очень глупо. Сейчас поясню. Игра это конечный продукт. Я потребитель, если мне не нравится игра, то какого хера я должен делать свою игру, чтобы понять, что эта игра не говно? Это тупая логика, я очень много раз встречал людей, которые говорят, а ты снимай фильм сам, а ты сделай игру сам, а ты сделай что-то сам, чтобы понять. Но это же тупо, тупо граждане, жалко вас. Ну и тут то же самое, что типа, ахахаха, а я пошутил, потому что ты не прошел игру, именно поэтому она тебе не понравилась. Это тоже глупая логика. Ну, если честно, даже очень глупый логик. Ты играешь в игру. Зачем я полностью походить, я сам не понимаю. Можешь зайти в любую родомную игру, поиграть немного, составить в ней мнение и не заканчивая выйти. Да, я понимаю, это немного нехороший такой поступок. Хотя, нахера доводить это до конца. Это тебе не дело, за это тебя никто бить не будет. Хотя, это... Расценивается как Ты не полностью посмотрел Значит ты не имеешь права Помню как недавно вышли серии Но это уже совсем другая тема И там по первой серии говорят Что аниме это какашечная Помните как я в прошлом видео Вообще с этого убирал Вот Тут буквально такое же мнение можешь составить об игре Но Но эта игра если честно легкая Тут, тут можно ее пройти Хотя на финальном боссе говорят что капец. Но они не, не знают главного миссии с вертолетиком. Я знаю, что вам сейчас придется слышать очень много посторонних звуков. Блядских машин. Непонятных людей. А что мне еще делать? Что мне еще делать? На улице записывали, хрен Я не бомж. Как вы могли подумать. Я хочу записать на природе. Но меня достают люди, которые проходят, проходят мимо. А я тут как бы говорю о своей теме. Там, что попасть в ад. Это... И все такое. Так, про сатаниста я упоминал или нет? У меня уже, понимаете, из-за того, что ну, стык мимо стык. посторонние звуки я уже сбиваюсь. В общем, делаем вывод. Э, так, хейтеры, не злитесь, не материтесь. Ну ладно, это можно. Но все равно это оскорбляйте. <сих> <сих> Натовые хейтеры. баный. Ну ладно. Не надо так жестоко, сразу обидно. Кому-то. Но не нам. А еще Жрите блины, идите на. Ладно. Я уже сказал, что нельзя агрессии на агрессию. Но мне это можно. Хренали. Но теперь самое важное. Мы будем делать говноролики. А по этим да ладно, нехорошим людям я сценарий вообще не писал сценарий в моей голове так что если ты хейтер и ты дослушал до конца респект даже если ты хейтер может я переменил что-то в твоей голове но увы не, не буду оскорблять, честно у меня такой поток слов что я наверное сам буду офигевать, когда буду слушать это не, у меня неговенный поток слов. В общем, поставь лайк, скажи, напиши мнение типа Игорь Пидораст, и, ну что то такое, ну, ну хрен или, ты же хейтер. Ну или можешь сказать, что логично, я поменял свою жизнь, теперь вселенная для меня имеет другой смысл. И всем пока.